В этом году вообще очень тяжело рожаются дети, очень тяжело во всем мире. Но в этом году сейчас происходят некие изменения, они эзотерические, энергетические. Эти изменения связаны с тем, что после того, когда умирает огромное количество людей, именно сейчас это происходит, к сожалению, это ужасно, потому что со стороны Украины погибло уже 100 тысяч человек это огромное огромное количество людей со стороны врага неизвестно сколько там погибло но мне и не интересно я могу сказать что это не имеет объяснения я считаю что поддерживать любом видом там то что сейчас происходит и поддерживать эту войну которую ведет россия против украины зная что погибло 100 тысяч человек зная что уничтожаются люди зная что стреляют ракетами крылатыми они попадают в дома сегодня дорейти попал в дом в николаеве зная о том что сейчас в николаеве нет воды зная о том как происходит это все тем не менее хочу сказать что мир устроен по принципу восстановления духовности у людей и выкупом вот такой духовности является смерти людей именно поэтому из-за того что погибло огромное количество людей при скорби очень много людей сейчас сохранят свои семьи у них появится теплые отношения друг к другу и так далее это называется отдать человеческие долги сейчас же нет иисуса христа который может забрать долги людей сделать так чтобы весь мир вновь перестал гулять и начали друг друга обожать Ну и вот такие долги они учитываются за счет вот таких войн разрушений и так далее поэтому как ни странно в этом году люди будут жить лучше а, как это будет проявляться будут более тепло относиться <coughs> относиться друг к другу будут более хорошо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 Тем не менее, знаете, мир продолжает жить и хочется, чтобы он не только продолжал жить, а чтобы люди в этом мире были счастливы и чтобы прекратилась бойня.